Yeah. Не трогал, я заказал. Она мне дала, не трогал. Yeah. Yeah. Yeah, Короче, чувак, ребят, подошел вон. Он мне дал вот пакет, сказал, что здесь чикен. А он говорит, я это не трогал, я, говорит, просто заказал. Он еще такой, такой, а -а -а -а", так вот говорит, знаете, грубо, жестко. Я это не трогал, я заказал. А она мне дала не то, говорит. Я, что за фигня, говорит. Если хочешь, я тебе могу дать. Я это не трогал, можешь поесть. Так, сейчас попробуем, что там он мне дал. Пойдем заправимся. Ребят, вот таким он меня двумя сэндвичами куриными угостил. Нормально? Нормально, сейчас поем. Как раз проголодался, но мне ехать надо, ребят, из этих. До нифига не успеваю из-за этих шлангов, которыми делали целый день два шланга. Все, чувакам довез Макларен, они мне на часть 40 баксов дали, ребят. Неплохо, неплохо. Вот ребята, братишка мой какой-то стоит, тоже видимо что-то привез. Вот этот трейлер на две машины. Помните, у меня типа такого был? Две машины влезет прям ровненько. А вот это я привез. Ребятки, приехала в целом Бентли забрать Бентли Бантьяго. нуль нульцевая, ребят, тачка, офигеть. Кстати, она гибридная, видите, никаких звуков. Нормально? Нормально, поехали. Короче, тема такая, я пришел, мужик останавливается, говорит, что ты ищешь и уже уезжает в куртки. Я говорю, я хочу машину забрать, он такой говорит, так э, мы, мы работаем до 6, я говорю, время видел 5.57, он такой, э, э, ну ладно, какую-то машину хочешь забрать, рбмв тройка. сейчас я тебе дам моя". Я говорю, работа до 6, я пришел вовремя, он говорит, все, все, иди туда, вперед, сейчас я тебе ее подгоню. Короче, ребят, не получилось обмануть судьбу, сервис закрытый, сервис, ребята ушли уже. Только завтра приходится. А они собаки раньше, раньше сбежали. Сейчас. Ребята, вчера БМВ помните? Я не успел забрать. И сегодня с утра выскакивает одна машина, очень хорошая. Пож Кайман по хорошим деньгам. Поэтому я сейчас еду за ней. Буквально 15-20 километров. Ладьи. Алло. А? Ага. Вот такую еще, ребят, он похлопную систему дал. 100 баксов доплатил. Как считаете, нормально? Короче, ребята, еду я, и едет трак. Трак, вы видите его, да? И он мне машет ручка, водитель. Машет ручкой, короче, мой подписчик. и вот так еще показал. Русский парень, так что привет тебе, русский парень. Поехали. Как раз она на второй этаж удачно, ребят, встанет. Так. Все идет по плану короче ребята чикаго это просто жесть просто встать негде я бы вот так бросил я не знаю нормально это или нет вроде бы там написано что до часу стоять нельзя сейчас время 2 часа дня надеюсь что нормально побежал побежала скорее в автосалон yeah, you sent side today today for delivery What company are you at? Streamline after transport. Streamline. You're supposed to pick up two cars. Yeah. You're in the wrong place. You have only one car? Sir, you pick you're in the wrong place. Yes, I know. Yeah, you're in the wrong place. Wrong place? Yeah, you're in the wrong address. Yes, I understand. On, man. You, pick, you just. This is ridiculous. Man Come on. Это Да. И чтобы Да, да, ну да. короче, что-то с ним происходит, я не знаю. Шеф, этот Да, я понял, вот приехал. Он один Да, так. Он но, но, но. Короче, ребят, надо тщательней машину посмотреть, потому что что-то они тут тупят жестко. Where's your truck? Uh, on the next street. Go we'll get your truck and park it over there. There's nobody there. But my, my truck is too long. Is too long? Yeah, I don't care. Окей, okay, I bring my truck. Right Короче, странная история, ребят. Вот этот дед, который ворчливый, он мне сказал, я не знаю, о чем ты говоришь, я не знаю, никие две машины. Это не ко мне. Ты не туда обратился. Помните, когда я к нему пришел первый раз? Я ему говорю, у меня есть имейл твой. Вот смотри, email. ты мне сказал, что машина у тебя. Ты написал. он говорит, я не знаю, о чем ты говоришь. Я ушел искать. Я ушел, нашел другого менеджера, другой менеджер сказал, что машина стоит на другой локации. Я на другую локацию пришел пешком. Трак я оставил свой все еще там, куда я иду, уже далековато. И. Знаете, что было дальше? Дальше я пришел на новую локацию, на новой локации мне уже говорят, что, ты знаешь, вот они две, две твои машины, мы тебе пока не можем отдать, нам нужен какой-то менеджер. И этот менеджер приезжает, прикиньте, как будто ни в чем не бывало. Такой говорит мне, а, да, вот этот, а где твой, говорит, да, осматриваю машину. Я начинаю осматривать, я тебе только одну отдам. Я позвонил брокеру, брокер, диспетчер, диспетчер позвонил брокеру, на него, короче, повлияли, позвонили, тот матерится, говорит, Черт возьми, и такой, хочет мне отомстить за то, что его там кто-то отжарил, знаете Он мне говорит, а где твой трак? Я говорю, ну, на улице он другой А почему он там? Я говорю, потому что у меня Он очень длинный Он говорит, ты можешь здесь встать, второй полосой, третий полосой но его видели, снимал Ну, вот иду за траком, поеду туда, что делать Прибежал я, ребят, на то место, где прокал трак Надеюсь, что его еще не эвакуировали или штраф не повесили Итак, смотрим Трак стоит, все в порядке Сейчас посмотрим. Нет ли никакого тикета, не висит. Хотя здесь парковка не запрещена, но тем не менее. Все нормально, ребят. Короче, пока я ездил, место уже заняли парковочное, Встал вторым рядом. И вроде бы разобрались. В итоге они Lamborghini не отдают. Отдают только Rolls-Royce. Они дурные сами. Around 100 pictures. No, I'm not looking for that. I'm looking for did you mark the books and the keys? That's what I want to see. Do you have something that says the books and the keys? Okay, we'll put you have it? You didn't see. You got keys. One here, one there. Mm -hmm. One book. One sticker. Okay? I'm not done. Let's go in the trunk. Each you got two umbrella. Mm-hmm. You got floor mat there. Over here, you got charger, you got all this stuff here. Мгм. Mm -hmm. You need to mark it all down. You got four floor mats. Check every floor. Короче, <laughs> он просто, ребята, издевается. А что ты не добавил? Что здесь есть книжка? Стикер есть? Зарядник есть, я добавляю сейчас. Одна книжка, два ключа. А я не буду открывать, я напишу раз, два, три, четыре бакса. Я тоже как он буду издеваться. А что? Я не знаю, что это такое. Четыре коробки. Yeah. Uh -huh. Side, thank you. Yeah, thank you. Ребята, а знаете, почему он такой, такой, какой-то нервный, такой недовольный жизнью? Потому что вот у него личная тачка BMW тройка, ему приходится иметь дело вот с такими машинами, которые стоят 300 тысяч долларов, вот эта тачка 300 тысяч долларов, а сама личная у него 40 тысяч, или там сколько, 60, 50, поэтому он и такой весь нервный, грустный, дерганный. Но не поэтому, конечно, потому что он дурак, старый. В принципе, ребят, если вот такие огромные краны сюда встают, то я думаю, что мне нечего бояться, я точно проеду. Поэтому сейчас аккуратненько поедем по этой улице на выезд и забираем, там Porsche Cayman мне нашли за место Lamborghini, почему-то они отказались, странная история. И забираем, и выезжаем. Hello? Hello? Никто не отвечает. Никого нет, все открыто. Вообще никого, ребят. Что делать непонятно. И машины нет Porsche. Отлично, сейчас мне он надо с он оттуда прибежал. Говорит, о, чувак, ты за Поршем. Я говорю, ну да. Yeah, I need yeah. some. No more, because I will I will unload one car. Oh, you gotta Много ребят да в этот раз всяких дополнительных штучек. Но за это тоже доплатили так что нормалек можно брать машина умещается все отлично сейчас я вот сюда наверное колеса сложу в рядочек все их застропую ремнями и мне кажется все будет отлично как считать How are you? Жесть. Нормально, женщина бьет себя, представляете? Она продолжает себя бить Даже при мне. Девушек нельзя же бить Интересно, если девушка сама себя бьет. Это как тогда? Можно что-нибудь получать? Ладно, ребята, я сейчас нахожу знаете где? Иллианойс, кажется, так. Иллианойс, штат Индиана. Да, все, верно. Я отдыхаю, сегодня воскресенье, выходной, поэтому кайфую, отдыхаю. Еду на самокатике в банк, вот, все отлично, настроение прекрасное. Сегодня вечером пойду опять куда-нибудь, вам покажу. Короче, все как обычно, отель забронировал, трак припарковал, самокат взял и поехал кататься. Вагон не очень тепло, я вам так скажу, позже покажу отель, удобство, все как обычно. Поехали. Ребят, я как будто в Россию попал в какой-то Ершов, вы просто посмотрите, насколько Бедный город. Индианаполис это знаете, что за город? Помните, когда вот этот протесты Black Life Matters были? Вот они бастовали больше всех, они бастовали, они громили витрины, в магазинов. Вот так они живут, ребят, вот посмотрите. И так, блин, в нищете, и так разбито все. Ни дорог нифига, Но ну, вот сейчас дорога вроде пошла, до этого я ехал как в Ершове. А они еще и сильнее так усугубляли положение, причиняли вред экономике. Ребята, оказывается, здесь есть парковка для трака, смотрите, сейчас я возьму, заеду сюда, потом вот перед этим траком, вот прямо здесь, я думаю, я припаркуюсь, как считаете, нормально? Мне кажется, нормально, поэтому поехали за моим траком, я его припарковал на дороге и припаркуем, как люди внутри. Так, ребятки, вот мой номер 204. В принципе, ничего особенного, обычный номер, но это, кстати, хороший номер потому что здесь из Индианаполиса много очень таких недорогих, страшных номеров я выбрал с хорошим рейтингом, еще и с парковкой, как видите Огонь! Ну что, ребята, вечер наступил, я отдохнул, ролики на YouTube вам загрузил поэтому наблюдайте, все идет по плану, понедельник-пятница у нас ролики выходят все благодаря моему трудолюбию, ребята, понимаете, моему трудолюбию. Ребят, я ехал, ехал и просто зайчика увидел, представляете, смотрите, заяц, видите, вот-вот, вон он, вон, вон, вон, вон, побежал, поскакал, видите, откуда выбежал, непонятно, прикольно. Ребят, заехал в центр города, а здесь прям так красиво очень, красота, правда, но народу вообще мало, вот цветочки цветут. Ладно, поехали дальше. Просто ехала-ехала, ребят, смотрите, в центре где-то Индианаполиса нахожусь. Вот вообще не скажешь, что здесь какие-то могут быть протесты, перевороты, погромы, поджоги автомобилей полицейских. Смотрите, какая красота ночью, все светится, все аккуратно, все чистенько. Короче, ребят, вышел из отеля, у меня сел аккумулятор. Не знаю почему, то ли плохие уже аккумуляторы, хотя раньше они заводились без проблем, непонятно. В общем, я вызвал таксиста пробуем, ребят. Я не знаю, что Если не получится, то отпускай, я его плачу ему 20 баксов. Приготовил. Не, не хочет. Ладно, пофигу. Короче, ничего у нас не получилось, я помогал своим джамперам. Нифига, ребят. На самом деле это, это все возможно, я пробовал. До этого у меня однажды садился, я просил друга Просто нужно нажать на газ, чтобы обороты были больше на том машине, потому что они на холостой мало вольтаж выдает. Ну, он, дедушка, он такой, ну, ты что делать, я не знаю, ну, нажимай на газ, он нажмет, отпусть, нажмет, отпусть, боится. Ну, ладно, деда мучить не буду, двадцатничек ему удал, все-таки он приехал. Смотрите, какая у меня идея, я не унываю ведь, правда, чего унывать, у меня отель под боком, нет, не получится, пойду в отель, лягу спать, да, и все. Работа надо, конечно. Короче, у меня идут кабеля от трака до трейлеровых аккумуляторов. Я сейчас их снимаю, они длинные, длинные, длинные. Вот здесь я их перехватываю. Вот сюда я их пересаживаю, коннектую. И что? И все. И там коннектую. И сам сижу, на газ жму, и она зарядится довольно быстро. Такой план, ребята. Так, ребята, две минуты уже тарахтит. Знаете, что я сделал? Я открыл все двери. Думал, сейчас пойду и буду сидеть газовать. Но вы знаете, я подумал, что это не безопасно. Она как-то дымит сильно, эта машина. И мне кажется, не очень хорошо там будет сидеть. Сейчас задохнуть, усну в машине и все. Поэтому я просто под педаль газа подставил а, дощечку. И вот она сейчас газует, выдает необходимый ампераж. Так, ну что, пробуем заводить. Аккумулятор горит все равно. Завелась. Легко. Смотрите, ребят, какой красивый Ресерий остановился. Кентаки это штат называется, ребят. Кентаки у меня трейлер называется тоже. Это как в красивом отеле, да, ребят? Красота просто. Так, ну что, друзья, первую машину погружаю. Porsche, Кайман. Ребята работают до 5, сейчас время уже 5.20 где-то. Я их попросил меня подождать, они любезно согласились. Но прежде надо, конечно, раз, два, плюс колеса, все это выкинуть. А прежде всего ее завести, потому что аккумулятор севший. Я не уверен, что у меня получится. Короче, я ее вытолкал, ребята, на платформу, спустил платформу. Теперь мне надо еще затолкать. Ребята, физкультура. Нормальная такая, что? Полтора дня ехал? Что не делать, сейчас хоть он? потрудиться. А эти машины, ребят, довольно просто. Заводятся новые. И кнопочку нажали, поехали вниз, отлично. Фух, ну и жара, ребята, Флорида, градусов, наверное, 30, я думаю, сейчас. Так, наконец я добрался до нее. Нес, yes, молодец. У -у -у. Ну так, ребята, одну машину минут 40, наверное, нагружаю. Одеваться некуда, на самом деле. Контовать было очень долго, быстрее вот так. Но сейчас уже буду загружать учитывать. Так, ребятки, нахожусь сейчас в Майами. С утра пораньше подъехал специально к этому месту. Вон там в автосалон Ferrari. Нужно доставить Rolls-Royce наконец-то. Наконец-то я его отдаю. Огромный, тяжеленный, здоровый. Сейчас мы немножко пыль встряхнем. Пыль встряхнем, проверим, чтобы все было хорошо. Клиент названивал, замучил Хотя я по контракту везу все верно, сроки не нарушаю Он звонил, я не знаю сколько раз просил пораньше довезти Я думаю машина дорогая, сейчас будет тщательно осматривать Поэтому пусть стряхнул А остальное все идеально Book uh, yeah. Key here. Okay. Ребятки, сейчас нахожусь в Майами, помните, в том месте, где я катался, когда отдыхал? Смотрите, какая красота, океан, заливчик. Сейчас я буду отдавать Бентли, Бентли Бонтиага, вот это огромный джип. Короче, просто перекрыл одну полосу, все сигналит, но, блин, просто некуда деваться, поэтому быстро выставляем конусы и погнали. Так, ребятки, Бентли отдал, надо скорее отсюда уезжать. Закрывай, погнали. Прикиньте, ребят, я не успел. Не успел просто уйти, мне уже штраф повесили. 170 баксов, прикиньте. Я просто только встал, когда они успели, где они, блин? Смотрите, сколько я стоял, ребят. 9 минут. 170 баксов, блин, чаевые не покроют. Ну а что делать? Ну вот так, ребят, такая работа. Причем поняли, ребят, как эти, как рыбаки, короче, просто раз выудили, нашли, оштрафовали потихонечку. Это, видимо, ну вот эти как они, я не знаю, как они, парктроники эти. Причем, ребят, смотрите, 10.45 написано, сейчас время 10.49, минуту назад я выехал. 10 .40. То есть 3 минуты назад, 3 минуты, пока я реально закрывал свой лифт-гейт, кто-то подошел. Какая подлость. да ну ладно, что делать, что грустить? Грусти, не грусти, все равно платить мне, правильно? Правильно. Поэтому я подожду, пока они пришлют домой письмо, и тогда я плачу, потому что, ну, черт узнать мало ли, вдруг не сработает, черт.